Приветствую вас! С вами Виктор Бандалет, автор блога викторbandolet.com, автор книги ⁇ Думать и действовать ⁇ как топ-лидер за 30 дней и видеоуроков к ней. Я являюсь бизнесменом в сфере свободного предпринимательства, и тем, кто не знает, что это такое, это сетевой бизнес. Также в последнее время я активно развиваюсь в интернет-предпринимательстве, и на данный момент я хочу предоставить для вас курс, даже можно назвать его марафоном, который продлится около 3 месяцев, где вы сможете приобрести знания и навыки, как стать богатым за один год и неважно в какой сфере вы развиваетесь, то ли вы предприниматель, то ли вы наемный служащий. На данный момент в интернетном пространстве очень много воды и теории. Я хочу вас оградить от всего этого. В каждом видео вы получите колоссальный опыт ни одного успешного человека. Вы получите... Живые примеры, в которых сможете увидеть себя и применив все на практике, получите моментальный результат в своей сфере деятельности. Те законы процветания откроют вам дверь в новый мир преуспевания. И самое главное, это все бесплатно. Все, что вам следует сделать, это внести ваше имя, e-mail и нажать «Стать участником». Далее пройти на ваш почтовый ящик и подтвердить то, что вы участник. Все очень просто. Далее, друзья, если вам видео это было полезно, и неважно, где вы его смотрите, ставим лайк, либо мне нравится, делимся с вашими друзьями, чтобы как намного больше в вашем окружении стало успешных людей. Всего доброго, с вами был Виктор Бандалет и до встречи на нашем марафоне.